И мы в поисках, друзья, в поисках Продолжаем искать остатки цивилизации В этом бескрайнем океане Что-то я подпрыгнул, друзья, ночью Меня встревожил какой-то странный звук Мне показалось, что на меня опять напали акулы так это или нет, сейчас проверим. Так, давайте, ребятки, осторожнее. Да, выдвигаемся, то есть копьем а, на острове. О, да, друзья, черт возьми, опять меня атакуют, атакуют эти акулы. Блин, продолжаем, друзья, путешествие. Да, у нас очень много планов, да, на сегодняшнюю серию. А, нам нужно все-таки а, найти какой-нибудь еще из островов. Так, посмотрим, что у нас тут вот такое. Смотрю, железо у нас а, пережарилось. Собираем все железки. Так, где у нас наш интерфейс? Пережарилась железочка у нас, да. А, давайте заполним наши, значит, контейнеры. Ведь я планирую, планирую все-таки усилить свой плод. Так, давайте поднимемся и посмотрим, что же покажет наш замечательный радар. Та-дам, друзья, радар наш показывает, что недалеко, в 500 метрах от нас, да, вот в ту сторону мы сейчас движемся, находится какой-то остров, я так понимаю, да. Вот он, значит, у нас 520 метров. Друзья, мы все ближе и ближе мы, наверное, все-таки успеем до него сегодня доплывем. Так, не понял. Такая бочка хорошая и почему-то проплывает мимо. Добро пожаловать на борт. И тут как раз акула еще, а? И тут как раз акула. Черт возьми, не тебя я звал. Так, иди отсюда, ты зараза такая. Так, ладно. Если у нас одна акула, значит, где-то обязательно должна быть вторая. Она с другой стороны решила напасть очень далеко, не успевая, друзья, добежать. Откусила мне пол, плота просто-напросто а, снесла. Так, ладно. Ох, сколько же, друзья, у меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько же ресурсов мои лову Так, не понял, не понял, друзья Стопы, стопы уже... Она померла, так, придется сейчас, друзья, биться Я вижу, что одна акула померла У нас оказывается, но я как-то вовремя Не среагировал, а, давайте, друзья Сейчас займемся, конечно же а, Уничтожением другого а, Собрата который также у нас плавает здесь в водичке. Нам надо, ребят, срочно это сделать, потому что, потому что... Так, так, так, вып... ой-ой-ой-ой-ой, что-то я не туда выпил. Надо было выпивать пресную воду, а я выпил соленую. Так, да, друзья, надо, короче, сейчас быстренько подобрать ту акулу, которая осталась, но перед этим нужно убить э, собрата. Что мы сделаем? Наверное, я постараюсь отвлечь сейчас, сейчас внимание собрата, иначе если я отплыву слишком далеко, то меня просто-напросто сгрызут заживо. Так, где-то у меня была здесь ловушечка для акулы, не помню, куда я положил, давайте смотреть, в каком-то ящике я точно помню, была же, была же она, где же искать-то теперь, а? Так, все хранилище перерыл, так и не нашел, но я помню, что была приманка для акулы, В как... а, вот она, друзья, приманка для акулы, отлично, ребят, хорошо, я подготовился, все у меня теперь есть, и давайте для того, чтобы нас сейчас не задела вторая акула, вот просто-напросто выкинем сюда приманочку, пускай здесь, ага, вот. Вот, друзья, пускай она, значит, кушает этой приманочкой. А мы нормально, тихонечко, спокойненько сплаваем за вторым собратом. Да, заберем с него все. А то уже бывало такое, что, значит, я, я забивал да, на убитую мной акулу. И она через некоторое время, конечно же, умирала. Так, ну что ж, пока он, значит, тут барахтается, давайте попробуем его убить каким-нибудь образом. Да, давайте попробуем в него. Хотя бы пару тычек-то точно. Он сейчас схватит нас. Схватил уже одно. Отлично. Так разворачивается. Разворачивается. Идет на атаку. А, пробуем, пробуем, друзья. Сами атакуем. Надо, ребятки, быть предельно осторожным. Отплываем к плоту. Сейчас постараюсь его подловить. Так, ну что? Давай на второй заход. Давай! Давай, монстр! А, стихия против стихии. Огонь! Поехали! На! Блин, да что ж такое? Пробивает постоянно, а? Пробивает она нас постоянно. Ладно, уплываем, ребят, на плот. Иначе нам не поздоровится. Ведь у меня очень мало осталось. Здоровье. Так, выпрыгиваем. Да, еле-еле я успел от нее удрал. Но самую суть важную, друзья, мы э, сделали. Ага, давай, подплывай, родная, подплывай. Еще два удара. Сколько там тебе еще осталось, я не знаю, но я постараюсь, конечно же, вырубить. Да, друзья, как обычно, у нас проблемы всегда с акулами. А, как это было и раньше, так есть и э, сейчас. Никуда эти проблемы у нас не делись и никуда не денется. Нужно просто-напросто адаптироваться к этой дикой стихии. Так, я не понял. Я не понял. Тихо. А, Она просто, ребят, за приманку взялась. Давайте покажем ей, что это такое. Так, Секундочку, ни в коем случае, ребят, не выплываем к ней, э, не сближаемся с ней, потому что это очень опасно для нас Я уже испугался, я думал, вторая акула приплыла и уже начинает бесчинствовать, а нет, друзья, это все та же Так, опять она, ребят, за приманку, смотрите, как хорошо можно ее с помощью вот этой приманки уничтожить Отлично, друзья, забираем вторую акулу и движемся дальше Вот насчет приманки я не уверен, возможно, ее можно и подобрать но нет, а приманка действует только один раз И уже ее подобрать никак, к сожалению, не получится Да, оставляем эту приманочку мы здесь Она нам здорово так помогла Ну что ж, снимаемся с якоря и движемся а Дальше, пока, ребят, мы движемся Так, наверное, я вот сюда вот закину побольше дров да, дровишками подкинули, все у нас должно всегда жариться, ведь а, нужно срочно организовывать броню нашему а, плоту Тут у нас лосось уже, смотрю, поджарился, а мы вместо этого заполняем акульем мясом, отлично Супчик, я смотрю, уже подогрелся у нас Так, ну что ж, надо, наверное, перекусить чем-нибудь, давайте чем-нибудь перекусим так, чем нам сегодня перекусить? А у нас сегодня что? А, что у нас сегодня на обед? А у нас сегодня, ребятки, чашка горячего а, супца на обед. Да-да-да, давайте все-таки поедим, попробуем. Что-то уж очень сильно я проголодался. Отличненько. Посмотрим, что у нас а, по курсу. Где у нас остров? Остров у нас отдаляется почему-то в бок, блин. Выключать надо, выключать. Надо не забывать, друзья, выключать, иначе мы просто-напросто лишимся батарейки. Так, давайте попробуем подгребем к нему. Я так понимаю, что нам нужно в ту сторону срочно, да, а, потому что у нас... Остров а, здесь слева И если мы будем плыть вот туда В ту сторону, он у нас все-таки в оконцове Должен появиться посередине Пока что я его а, не вижу Даже боковым зрением Вообще никак, ладно попробуем Движемся дальше, что, что показывает наш радар Да, остров а, перемещается Ближе к центру он становится Да что ж такое, пока я, ребят, прицелился О, еще одна акула, да капец их. Тут просто ужас как много Смотрите, вторая уже плавает Опять две акулы, друзья, у нас Вот она вот так. Ой, ой ой я так и знал, что будет криво. Надо, чтобы надпись была внизу. Так, давайте попробуем перевернем. Так, переворачиваем мы или нет? А, нет, всегда надпись почему-то вверху. Так, вот так. Да, всегда надпись остается у нас вверху. Ладно, давайте попробуем тогда вот таким вот образом. Так, ну и голову давайте попробуем разместить. Как же тебя здесь разместить-то, голова? Не понимаю. Так, положить голова акулы. Во! Давно хотел я это сделать Наконец-таки а, получилось Та самая акула, да, у нас Та самая первая Напишу первая Первая акула, да Так, хорош, ну хорош уже бесчинствует но ну, ё-моё, вы что-то какие-то сегодня вообще Зверевшие вы прям по две на меня так и нападаете каждый раз. Никакой пощады, я смотрю, мне абсолютно никакой. Так, смотрим, что у нас на радаре. ой ой ой ой ой ой ой, -ой. Мы что-то пока, ребят, болтали. У нас переместился наш остров совершенно в другую сторону. Так, куда у нас флажочек дует? В ту сторону. Давайте мы немножечко м -м, вот этот флажочек теперь назад развернем. Да, туда-сюда, короче, мы плаваем. В ту сторону, в другую сторону. Так, первая, да, это первая акула. У меня первый трофей, пускай он висит именно Здесь, а мы сбились с курса, друзья, смотрите, как мы сбились с курса, здорово, у нас теперь в другую сторону немножко наш остров отплыл, ну ладно, я сейчас думаю, что если в эту сторону парус у нас будет стоять, мы обязательно приплывем туда, куда нужно, давайте пока пособираем вот эту кучу всего, что мои ловушечки здесь наловили, капец, сколько, друзья, ресурсов, от ресурсов нет отбоя. Одни бочки, у меня похоже все вываливается уже, да, друзья, у меня уже все вываливается, пора бы нам сгрузиться, да, и ложимся, ребятки, спать, надо бы нам выспаться, а то что-то очень тяжелый, у меня день выдался, я просто-напросто выбиваюсь уже из сил. Ну что ж, выключаем магнитофон. Хватит уже нам тут, значит, болтать. А, не мешайте мне спать. Ну что ж, ребят, надо отдохнуть. Давайте немножечко передохнем. Так, доброе утро. Голодом страдаем мы. Давайте съедим акулевое мясо немножечко, да. С у нас акуле мясо. М -м -м. Бодрящее, свежее, настоящее. Давайте немножко закусим, перекусим. И пойдем дальше. Посмотрим, куда мы отплыли. Опять, ребят, у нас опять в другую сторону мы повернули. Совсем никак не могу взять точный курс. Так, секундочку. Секундочку. Бесчинствует акула. Ах ты наглая акулья рожа. Убирайся отсюда. Ой, сломалась копье мое сломалась, друзья, копье. Нужно срочно сделать еще одно. Так, для этого мне нужен болт. На нас то влево, то вправо болтает наш этот остров, который где-то спереди. Но он скоро, друзья, должен показаться. Я думаю, сегодня мы до него уже а, доплывем. Если честно, я не знаю, что находится по этим координатам. А, я их нашел а, в прошлой своей серии. Да, если кто не видел а здесь, смотрите, указано, что по этому номеру 3767 у нас, возможно, могут быть люди. Вот мы на этот номер сейчас, друзья, и плывем. Уже что-то, друзья, виднеется. Ой-ой-ой, какое здоровое. Что-то там на горизонте у нас, друзья, появилось очень что-то здоровое. И мы к нему подплываем. Тогда можно уже... Ой -ой, ой ой ой ой ой ой ой Провалился я, друзья, провалился. Опасно очень. Акулы так и кусают меня за задницу, но я держусь. Держусь всеми силами. Так. Якорь не надо кидать. Зачем ты кинул якорь-то? Надо было убрать парус. Убираем парус мы. Разворачиваем обратно якорь. И едем, друзья, едем. Мы уже видим, на горизонте появилась эта большая, большой остров. Да, я давно хотел уже туда сплавать, но не получалось как-то, да. Вот теперь мы, друзья, к нему плывем. Это очень большой остров. Мы там останемся, наверное, надолго, потому что я там постараюсь прошарить абсолютно все. Так, акула, хороший же кусать мой плод. Хорош, он же и так разваливается, не выдерживает, да. Определенно нужно, нужно уже выстраивать какую-то защиту, иначе моему плоту... Ой-ой-ой, какой большой остров, друзья Блин, а у меня, похоже, и воды-то нет Так, давайте подольем Подольем еще Акула налетает Акулы, ребятки, постоянно не дают мне покоя Я бы вроде бы и рад немножечко а, Расслабиться, знаете, заняться своими Какими-то бытовыми делами, но Акулы мне не дают вообще, похоже Никогда, ребятки, это не закончится Так, ну что ж, у нас хардкорное выживание Напоминаю, что я играю на самом сложном уровне сложности И мы уже, друзья, подплываем Откуда лучше подплыть, не знаю Давайте немножко вбок в бок, чтобы наш флот не развернула, иначе мы налетим на скалы. Я планирую, наверное, зайти откуда-нибудь с той стороны. Если честно, я не знаю, где а, у этого большого корабля можно приплыть, при, пришвартоваться нормально. С какой стороны? Так, давайте вот здесь вот возле камушка, я думаю, что там мы зайдем, так, секундочку, все, стопы ставим на якорь наш плод, мы подплыли максимально близко, и если что, я постараюсь, может быть, сбоку отсюда залезть, так, ну что ж, давайте залезем наверх, посмотрим, ой-ой-ой, я забыл выключить эту штуковину, я думаю, что там у нас пикает, да, как всегда, братишка, скрэч забыл выключить, и у нас батарейка практически на нуле. Ну что ж, друзья, вот мы и приплыли вот к такому вот огромному какому-то круизному лайнеру, который здесь в водах в местных застрял. И теперь наша задача, конечно же, его а, исследовать и посмотреть, что же можно полезного в нем а, найти. А вот откуда заходить, друзья, я, если честно, без понятия. Возможно, надо было с другой стороны к нему подплыть. Я сейчас сделаю пробную вылазку, посмотрю, как можно к нему подобраться, и если что, мы, может быть, с другой стороны заплывем. Но сначала я избавлюсь от этих надоедливых акул. Иди отсюда! Иди отсюда! Задолбали вы уже весь плод! Плод мой сгрызли! Я не знаю, друзья, как с ними бороться, они постоянно подгрызают мой а, плод Ну и давайте, конечно же, супчика навернем Супчик душистый, супчик чистый, супчик свеженький Ай, да помоги же мне, да, отлично Хорошо с него наедаешься, с этого супчика Так, ласты есть, шлем пилота есть а, Все лишнее я бы, наверное, выложил, да, кроме как пластика, потому что он мне нужен для ремонта а все остальное я, наверное, все-таки выкину и оставлю у себя здесь, да, вот это вот все дело, веревочки, там, хлам, давайте сейчас все распределим, вот это вот, и, конечно же, железо я тоже оставлю а, где-нибудь, слитки железа, пускай у нас будут здесь. Давайте сначала сходим на разведочку. Да-да-да, на небольшую, так сказать, разведочку. Так, секундочку, надо бы водички еще себе взять, отлично. И все, друзья, выходим на разведочку, посмотрим, что у нас там такое. Как туда пробраться вообще, на эту яхту? Понятия, друзья, не имею, как туда можно пробраться. Возможно, через какую-то где-то дыру или через что-то еще в этом роде. Так, досочки нам пригодятся, пластмасса тоже. Блин, акулы, а, их тут просто-напросто капец как много везде, а! Пробовал одну зацепить, вроде бы даже получилось, вроде бы даже она мне ничего за это не сделала. Акулы здесь, ребятки, очень-очень-очень близко вьются. Ни в коем случае нельзя к ним э, подходить на опасное расстояние. Так, идем дальше. Откуда здесь можно зайти? Вот с задней части я зайду. Нет, вот отсюда. Вот отсюда, возможно, нужно попробовать даже, да? Отсюда попытаться зайти. Да, отсюда, в принципе, получилось. У меня зайти. Тут даже есть вход. Тут даже, друзья, есть вход. Замечательно. Я забыл, знаете что? Я забыл взять налобный фонарик. А без него здесь реально сложновато. Ладненько, сейчас, ребят, исправим свою ошибочку. Так, акул я пока что не вижу поблизу. Ой -ой, ой ой ой ой Почти! Это было очень близко, прямо в, в сантиметре от моей задницы. Так, ладно, попытаемся здесь залезем. Отлично. Так, пока что получается от этих акул удрать. Да, друзья, ой-ой-ой, да как так-то, а? Как же так? Ты когда-нибудь сдохнешь или нет? Или ты бессмертная? Так, ребят, напоминаю, что мы здесь надолго застрянем, да, в этом месте, поэтому нужно делать все как надо, ведь мы играем на самом сложном уровне а, сложности, друзья. Если кто-то не верит, я вам продемонстрирую, хотя здесь, наверное, продемонстрировать нельзя, эта сложность, она есть только в самом а, начале. Давайте сначала поспим и на утро будем выдвигаться на исследование этого замечательного а, корабля. Пока что вижу, что акулы на меня не нападают, но, возможно, на утро они это сделают, да, отлично, я так и знал я как будто знал, когда ты нападешь, зараза такая, так, чиним иначе сломает все, я реально как будто прям чувствовал, что она вот-вот должна напасть и она это сделала, ой, какой красивый у нас рассвет, вы только посмотрите на эту красоту, уже выросли мои пальмы, да капец, блин, а я еще не сходил даже на этот кораблик, так, да хорош уже, а. ну хорош, у меня, блин, вся серия теперь получится только из того, как я убиваю акул, черт возьми, отлично Наконец-то, ребят, наподдавала ей так, что она просто-напросто откисла. Проходим на первую палубу. А, здесь у нас ничего нет. Здесь у нас совершенно пусто. Совершенно пока что, да, никого мы не видим. Так, секундочку. Какие-то темные коридоры у нас, смотрите. Давайте, по... вот тут как раз можно одеть шапочку нашу. И мы очень хорошо можем с шапочкой смотреть. Мы, похоже, в машинном отделении сейчас находимся. Да-да-да, тут стулья какие-то разбросаны. Смотрю, движки большие. Да, пока что ничего не предвещало обиды, Нужно смотреть а В оба смотреть за всем, что у нас тут Происходит, пока что все Нормально, какие-то, смотрю, записочки Давайте Поднимем записочку и посмотрим Что там нам в этой записочке Пишет какой-то рубильничек, кстати да? Так, врубаем рубильник Но я не вижу, а, похоже, свет Да, мы включили, свет мы включили Вот у нас зажегся Свет в этом месте, так, записочку Надо прочитать, давайте, ребят, забираем весь хлам Который можно вообще забрать Который поднимается, так, поднять лом Ой, ой ой ой ой лом я взял А лом для чего, интересно, нужен? Диктофон Это что у нас, рецепты новые или что? Или их надо изучить? Не знаю, ребят, для чего Они нужны, но я думаю, что их надо, надо Нам будет потом изучить Так, дверь, а, дверь мы открываем С помощью лом. лома, я понял а, Да, мы взяли вроде бы предметы Но у нас фактически их нет в инвентаре Нам нужно чисто для того, чтобы Вскрывать эти двери, так, ну что у нас там В записочке, давайте прочитаем что-то новенькое Так вот, ребятки, не знаю, где и сколько мы, и сколько продержится эта затычка. А, что бы мы ни делали, вода поднимается. А, пропеллер как-то странно шумит. Кажется, а, Матти затопил двигатель. А, сигни, сигни пускает сигнальные ракеты. Филипп а, врубает музыку на всю громкость. Думаю, никто из нас не знает, что делает. А, сброшу за борт сегодня вечером. Может, течение отнесет куда-то подальше. Кем бы вы ни были, пожалуйста, найдите нас. Я нарисовала карту. Надеюсь, она поможет. Селин. Так, ну что ж, у нас какая-то заметочка, мы взяли лом и мы взяли а, диктофон, возможно, они нам а, пригодятся. Ну, с помощью лома я уже понял, что нужно сделать, нужно вот эту вот дверь а, выломать, я так понимаю. Да, ребят, вот у нас так, таким образом появляется лом, а, лом, естественно, отпадает и остается здесь, и мы проникаем а, дальше на борт этого а, корабля. Так, пока что у меня вроде бы все есть, так, в, в этой дверке что у нас, проверим. Давайте зайдем, проверим, ой, сколько же здесь всего, тихо, тихо, тихо, друзья, это кто такой, это что за новый друг такой, а, а ну-ка пошел вон отсюда, так, секундочку, друзья, это какой-то крысеныш, ой, он еще и кусается, смотрите на него, а, смотрите, что творит, он просто-напросто дерется, офигеть, как он дерется, друзья, ой-ой-ой-ой, жесть какая, а, этот крысеныш нас точно сейчас побьет, он практически это сделал, надо от них убегать, надо от него уворачиваться, ой-ой-ой, ребятки, нам почти что хана. Пробуем, друзья, пробуем от него, бьемся, бьемся, друзья. Мы больны очень сильно, ребятки, нас ранили. А мир сохранен, отлично. Мир сохранен. Нам, ребятки, ничего не стоит, как просто-напросто лежать и ничего... Не делать, да, ждем спасения Но спасение хрен его знает, когда к нам а, придет Да, ребятки, неравный, конечно же, был бой И я так понимаю, на текущей ноте мы заканчиваем а, серию выживаний на, дан, на данный момент Потому что я играл на суперсложном уровне сложности И вот так вот, ребятки, мы а, закончили То, что наш, нас всего лишь навсего а, вырубила какая-то а, крыса И она достаточно была хардовая, да ну что ж, ладно, попробуем в следующий раз Ее мы одолеть Итак, друзья, вот такое вот у нас получилось Интересное выживание На хардкорном уровне э, сложности Прошли мы очень длительный путь Как вы сами видели от самого начала И закончили его Не самым сложным, я вам скажу, испытанием А дошли всего лишь на Вот до этого вот большущей яхты Где нас загрызла. Наглым образом, друзья, крыса Ну что ж, друзья, я думаю, что челлендж брошен А как далеко сможешь дойти ты, мой дорогой зритель, на самом хардкорном уровне а, сложности Ну и давайте, друзья, наберем на эту серию как минимум 500 просмотров и 50 лайков Для того, чтобы братишка Скретч продолжал, продолжал и дальше пилить видосики По этой замечательной игрушечке под названием а, Raft Играйте только в самые крутые топовые игры Всем приятного геймплея!